Что вы будете делать? Танки. Кому? Нам, дедушкам, баорам были. Угу. Чтобы вы были дедушкой, кому А с кем ты будешь санки делать? Папой. А можно чуть -чуть Конечно, можно чуть-чуть добавить. Давай. А что вы делаете? Дед, Дед, Мороз, делает. Дед Мороз делаете. Да. А кому вы делаете? Таик. Кому вот вы делаете? Можно. А кому вы делаете? Я кук. Кирюш, кому вы делаете? Что вы делаете? Танты. Танты делаете? Подарки. Подарки. Я Хорошо. Я Такие круг. у нас подарки получаются. Это мамина? Да, это Кирюшина. Это мамина. А это чья? Игоря. Игорь, а что надо... Что ты говорил сейчас? Там, когда боятся, руки делают. Молодец. Когда боятся, руки делают. Молодцы.